Здравствуйте, меня зовут Алексей Красиков, и это школа эмоционального интеллекта и психотерапии. 15 лет я занимаюсь тревожными расстройствами невротического уровня, и сегодня мы поговорим о том, почему же в последние дни, в феврале-марте 2022 года, у многих людей обострилась тревога и невротические проблемы. Казалось бы, все понятно. Спецоперация, люди паники, и можно было бы объяснить все только этим. Но я хочу, чтобы мы немножечко вскрыли анатомию этой психологической штуки и поговорили сегодня об этом. Очень важно понимать, что те изменения в мире и в странах, которые сейчас происходят, они рушат привычные защитные механизмы невротиков. Ну, предположим, у человека есть определенные... Защитные формы поведения, с помощью которых он как-то отвлекается, перекле... переключается или что-то получает. Кстати говоря, ковид показал примерно то же самое. Помните, когда нас лишили привычного образа жизни, когда нас лишили привычных паттернов поведения, все обострили тревогу. Потому что была, с одной стороны, вирусная угроза, с другой стороны, работы нет, работа дома, постоянно дома Напряжение в едином пространстве, и так далее. То, что сейчас происходит, это ковид умноженный натрий. Человек, который мог куда-то полететь и чувствовать себя свободным, гражданином мира, не летит. У него фрустрация. У него забрали его защитный механизм. Человек, который планировал, все контролировал, пытался все распределить по полочкам, так, чтобы предупредить все, у него это сейчас летит в тар-тарары. Планировать сложно, предполагать сложно и так далее. Человек, который опирался на каких-то людей или на какие-то социальные э, институты, сейчас ни на кого уже опираться не может. Проще говоря, вся вот эта неразбериха, турбулентность в один прекрасный день перевернула все защитные механизмы с головы на ноги и с, ноги, с ног на голову вместе взятые. И сейчас все потеряли защитные механизмы. Проще говоря, человек потерял опору на ту понятность, стабильность, на ту невротическую идею, которой он руководствовался. И, конечно же, сейчас будут сняты все маски, сейчас будут сняты все защитные механизмы, и все процессы, которые находились внутри человека, будут подниматься. Будут подниматься внутренние противоречия, будут подниматься детские сценарии, будут подниматься страхи глубинные, будут подниматься, будет подниматься все то невротическое, что, собственно говоря, в человеке было, Просто он это как-то закрывал, работая, накапливая, летая, переключаясь и так далее и тому подобное. Очень важно сейчас понять следующее. Да, действительно, неопределенность, да, действительно, механизмы не работают, да, действительно, вам сложно. Но очень важно понимать, что сейчас нужно как раз-таки уметь искать новые точки опоры. Прежде всего, в идеале, если вы внутренней точкой опоры в эмоциональном интеллекте, вас лично стал эмоциональный интеллект и философия, на основа, на которую вы сможете опереться и договориться с тем, что вы можете изменить и то, что вы изменить не можете. Это базовые вещи философии, которые надо понимать. Изучайте стоицизм, изучайте античную философию. Это сейчас очень-очень. Важно. Также я хочу сказать, что сейчас также важна и проактивность, потому что просто зарыться под одеяло и читать книжки – это не выход. Сейчас можно и нужно действовать, развивать собственные новые направления, креативить и придумывать. То есть философия, опора на себя, проактивность – это очень важно. Следующий момент. Сейчас очень многим людям в голову лезут всякие картинки из будущего, из неопределенности, и это, эти картинки тревожат людей. Это нужно устранять. Вспомните или посмотрите фильм «Унесенные ветром», где главная героиня привыкла к определенной хорошей жизни. Потом случилась война, все разрушили, и у нее все перевернулось с ног на голову. И что она сделала? Сначала она была в жесткой фрустрации, потом, потом она была э, в растерянности, а потом она поняла, что либо она продолжает сидеть и плакать, и переживать, и рисовать всякие страшные картинки, либо она начинает действовать. Действуйте, не бойтесь. Да, не да, просто, да, неопределенно, да, все как-то поменялось из привычного. Но действовать надо... У меня, мне вспоминается 2008 год, когда всех сокращали, был такой какой-то там кризис, я уже не помню детали. Мы сидели с моим генеральным директором, с Денисом Ивановичем, и думали, что делать. И тогда мне стали писать люди, я уже тогда консультировал в виде хобби, это был еще 2008 год. И э, тогда... Э, Люди писали мне со словами, я не хочу жить, ката какая катастрофа, меня уволили с работы, а это была лучшая работа, это был лучший коллектив, мне так было все понятно, ясно, я так планировала, планировала, и вот все рухнуло. Я не знаю, как жить, я не знаю, что делать. Прошло полгода, и эти люди написали мне, что благодаря кризису и благодаря тому тяжелому моменту, я обрела новую работу, новый коллектив, а кто-то стал заниматься индивидуальным предпринимательством и сейчас ни о чем не жалеет. Делайте выводы. Да, та волна э, приостановок работы компании, вот эта информационная война сейчас очень сильно давит, как цунами, который на вас надвигается». И когда на вас надвигается большая волна, инстинктивно хочется развернуться и побежать в обратную сторону, что, кстати, многие и делают. Но именно это является основой паники – развернуться от волны и побежать. С точки зрения именно природного катаклизма это как бы, наверное, нормально. Но если мы говорим про психологию что вот эта волна, которая на вас надвигается, это ваш образ, это ваш страх, это ваши картинки, это ваши э, перечеркнутые, понятные паттерны. Утром в Макдональдс, потом туда, потом в Зару, потом, значит, в ЦУМ, потом еще куда-то, и тут, как бы, говорит, все. И вы по фрустрации просто потому, не потому что вы без сумочки РМА не можете прожить, и не потому, что вы без чизбургера будете голодать, а потому что отрубили привычное, понятное ваше будущее. Вот что вас фрустрирует. Потребуется время для того, чтобы психика перестроилась. Вспомните ковид. Первое время было очень тяжело, а потом как-то, в принципе, все с этим адаптировались. Так психика подстраивается. Ну и последнее. Сейчас очень важно попросить друг у друга прощения. Сейчас очень важно... Помириться, потому что сейчас всем нужна поддержка. Каждому человеку и в Украине, и в Беларуси, и в Казахстане, и в России, и по всему миру, и русским, которые уехали в другие страны, всем нужна поддержка. И всем нужна точка опоры. И я бы хотел вас попросить, чтобы вы перестали ссориться по мелочам. Посмотрите, что происходит в мире. Насколько все хрупко и насколько все конечно в моменте. У меня есть знакомый из мира спорта, который был достаточно известным, популярным блогером и помогал огромному количеству людей, как и я когда-то в YouTube. Его дом разбомбили, он все потерял. И он вынужден был обратиться к своим подписчикам за помощью. Это может случиться с каждым из нас. И я хочу, чтобы вы перестали обижать друг друга, перестали ссориться. И, возможно, сейчас тот самый поворотный момент для всех людей, чтобы вы поняли, какие есть ценности, что есть значимые ценности на самом деле. Я думаю, что COVID и нынешняя сложнейшая ситуация в мире между странами еще раз заставят нас всех переосмыслить людей, ценности, окружение, люди сейчас будут показывать себя такими, какие они есть. Подниматься будут все тревоги, все детские схемы. Вам придется с этим столкнуться, посмотреть на себя в зеркало, и вы сможете стать лучше, вы сможете стать новыми. Это очень важно. Объединяйтесь, прощайте врагов, прощайте когда-то враждующих конкурентов. Объединяйтесь. Вместе вы сможете опер... опереться друг на друга и двигаться вперед. Перестаньте ссориться по мелочам. Перестаньте ссориться просто из-за эго или гордости. Сделайте эти шаги. Помогите друг другу. Это сейчас каждому важно. И вспомните, что говорила Скарлетт. Я подумаю об этом завтра. Это не абстрагирование. Я хочу, чтобы вы перестали накручивать свою голову апокалипсисом. Я хочу, чтобы вы научились понимать, что от того, что вы тревожитесь, ничего лучшего не произойдет. Позвоните близким, позвоните друзьям, встретитесь с ними, если у вас есть такая возможность. Обнимитесь, попросите друг у друга прощения. Переосмыслите ваши отношения друг к другу, переосмыслите вообще возможность жить и возможность вообще, в принципе, находиться вместе рядом, потому что когда-то это может закончиться. Я надеюсь, что все человечество сделает выводы из сложившейся ситуации, и каждый человек сможет понять и узнать себя лучше, и стать сильнее, лучше, и найти в себе ту философию и ту точку опоры, которая когда-то вызывала острые невротические синдромы. Спасибо за внимание.